Поможет ли горлу мороженое? Можно ли при ангине есть мороженое? И правда ли, что оно помогает в лечении? Давайте разберемся. Увы, никакие ингаляции, полоскания, сосания леденцов и тем более мороженое от возбудителя заболевания ангины, инфекционного танзелита, а чаще всего это стриптокок, не избавит. Они лишь немного облегчат боль. А вот при ларингите и фарингите воздействие холода допустимо. Причина этих заболеваний – вирусы и раздражение глотки, например, сигаретным дымом или забросом кислоты из пищевода. Антибиотики в таких случаях бесполезны. Антивирусных средств с доказательным действием нет. Поэтому основное лечение – полосками горла, антисептиками, ингаляцией и обезболивание с помощью травяных леденцов, теплого или наоборот холодного питья. Мороженое в этом случае работает просто, за счет пониженной температуры оно облегчает боль, как бы замораживая рецепторы. Молоко и сливки, на основе которых готовится этот вкусный десерт, смягчает слизистую. Правда, такой же результат дадут и рассасывание кубика льда или питье холодного настоя трав мелкими глотками, причем без негативных последствий, которые может вам принести лишняя порция мороженого избытка сахара и жира. К тому же сейчас этот продукт часто готовит на растительных жирах с добавлением всевозможных химических добавок. Так что полезным такое лечение назвать нельзя. Не забывайте при заболеваниях глотки и гортани увлажнять воздух. Повышенная сухость ухудшает состояние слизистой. Ну как друзья, мне интересно ваше мнение, личный опыт. Пишите в комментариях, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.